Всем снова здорово, с вами еще раз я на связи Ванюк, и сегодня мы с вами продолжаем проходить Saints Row 4, потому что ну, у меня не сохранилось. Тут, ну, мы и, собственно, мы не можем с вами. На... ладно, короче, на эскейп назад надо. О, Magnificent! Давай я загружу тренировочную программу, чтобы спать твои новые силы. Спасибо, э, да, Кинзи. Спасибо, реально. Shift зажать и space зажать тоже. Чтобы супер прыжком сделать, нужно space зажать, а чтобы супер спринтом делать, нужно shift зажать. Проходка лучше. Так это что, тренировка? Какая-то ну, что, тренировка? с Хорошо, на от стены каждый прыжок. что я могу по стену, ну, фактически это не лазь мне. прыгать наверх без конца, это не одно и то же. Нет. Это не одно и то же. Okay. Мне это тут не нравится. Видишь, получилось! Я справилась, потому that что я с... Тогда повеселее. Хорошо, потому что в городе есть стандартная гоночная программа. Оу, да! кинзи спасибо спасибо кинзи благодарю тебя Эта серия выходит 17 апреля потому что я ну как бы на но... не могу это... говорить очень тихо потому что я не выспался ребят Ну, у скорость, скорость да, но кон... ну, постарайся избегать бренд Мауэра по на пти удачи Брент мауэр мне не показали что это красная штуковина такие Серебро 15, золото, золото, не золото 15, серебро 25 и бронза 45. Шрифт убедить по контрольным точкам, супер суперсилующий сер, чтобы набрать скорость, если появится, стрелка вверх, значит скоро надо будет прыгать вверх. Зачем Зиннику это устроить? Не знаю, похоже, когда это похоже контрольный контрольную трассу, ну, а то надо реально все не перекрывать. Не знаю, о чем ты. <плескак> это понятно. Лжец. Мы общаемся. Лжец. Раз мы общаемся. Супер Форсаж 10% Супер Форсаж 20% Направо сейчас повернуть надо Получено плюс 6 V А они таким не отвечают, значит, нет. Вот. Сказали, что будет возможность тогда и... Поеду. Удачи. Тридцать Двадцать девять Если бы я бы на этом бы, не потерял бы несколько минут, то я бы, может быть, и прошел бы пораньше. Было бы на золото. Я не могу эту игру не проходить, но она супер слишком... Много отсылок всяких, ко всяким разным играм. К примеру, вот прототайп есть, ватчдокс есть. Хотя ватчдокс вышла позже. Нет, скорее всего, это получается не на ватчдокс... Не на вашдокс это как бы аллюзия, она а это... Вот три, серебро. Ну чё, ну серебро... Ну, серебро хотя бы. Ну, хорошо, что хотя бы серебро, а не бронза. Приводим. На, сереб... на бронзу прошло, ну было бы немножко бы да, и я бы на серебро прошел бы. Но... Немножко побольше времени, как скажем, было бы. Супер прыжок есть и супер спринг есть и бег с препятствиями есть Space, спейс, space, прыжок на стену и удерживает Space это затяжной прыжок. Business... Ч это он делает? Димчи. Вот так я отсюда вижу кластер еще. Немножко эти блоков данных. War in the Overlord. Вот, таким вот звуком кластер тут. Их тут целых тысяча. Наверное. Лукида находим. ЦУ это как-то по, слишком по-русски. Хаб лучше говорить Хаби, потому что ну ЦУ это как-то ну не знаю, ну это центр управления что ли значит. Два блока данных нашли. С этим супер, что той другие части в третьей не сражались. Не, мы будем с, с Ультером, наверное... В DLC к четвертой части Get Out of Hell будем сражаться, Владимир. вроде в этой части а вроде бы их нет Не помню, 4 блока данных пройдемся по основным потом по второспен. не ну можем от начала повторы спин пройтись а потом по основным потому что начал по спину надо прохватиться потому что их на самом то деле сам самого начала их не так что много а потом нет как но короче дофига потом устанет так пять блоков данных так по основным заданиям не проходимся так задание 2 о на личности пришло Инструкция, симуляция, побочные задания, исследовать башню, эм, исследовать башню, добраться до верха башни, до верха тура башни надо. Отправьте тебе башню, ты на нее залезь, чтобы, сохранить данные по твоему умению прыгать, это для личных записей. Кинзи, ах ты шел, Захотел узнать, как я прыгаю? Хорошо. Перпетум Александр, наверное, использует какую-то программу для записи другую программу для записи голос у меня ну например никакой программы нету я своим голосом говорю это всем доброго времени суток дорогие друзья с вами перпет мы же александр и мы с вами начинаем прах продолжаем проходить или начинаем например, проходить там Я так, честно говоря, не особо люблю собирательство в играх. Ну, честно слово вам, ребят. Это подтвердит даже человек, который не играл со мной в игры. И он скажет, что я не очень сильно люблю собирать в играх. Поэтому я собираю кластеры, которые мне попадаются. Ну, и которые я все. Ну, которые я, короче, вижу. И я не буду искать их до посинения, так скажем, кластеров. Это могут все подтвердить все люди, с которыми я хоть когда-либо играл. Все могут подтвердить, что я не особо люблю собираться в играх? Ну, все могут подтвердить, с которыми я играл люди, что я не люблю собираться в играх очень сильно. Если будут попадаться мне классы, то я их буду собирать, если не будут попадаться, то я их не буду собирать. Ну, чё, ну Логично, логично! Не люблю я собираться, честно говоря, в играх. знает меня, тот знает, что я не очень сильно обожаю только собирательство. Собирать... Не, я обожаю, конечно, собирать, но не очень сильно. Шесть блоков данных. А, вот это вот эта вот штука, снутри, которую... Ну, не, ну, позже до нее доберемся, короче... Если они попадают, конечно, то я собираю. Если не попадают, то не собираю. Такой адмирал. Аля, адмирал святых. Даст ли мне да тут запрыгнуть или нет, вот это вот будет вопрос, ребят. Наличный налик и ок. Прыгну, стоп, не допрыгну, не допрыгну. Может, первым делом вот сюда вот запрыгнуть, а? Нет, сюда я запрыгну, сюда-то я запрыгну. Ага. Ага. ага, ага, ага, да, сюда я запрыгнула. Ладно, сейчас запрыгну выше немножко, выше, выше, выше. Я активирую точку помещения, активирую башню. Теперь если вы пойдете и под ноги башни с наивысшей наивысшей активной точки, чтобы сэкономить время. Right! Супер, супер, супер, супер. Верните башню Так, стопа на эту летающую платформе я как-то Так, о, вс, фуф, поднялась. Поднялся. Вс. Один из блоков данных. Две Три ножки. блок данных, 15 блок данных и активировать ей еще выше и сейчас посмотрим, где я. А вы стат не хилая. Ага, не арестата, а? 16 блоков данных. Так. Выстат уже даже сейчас нехило. Набираю выносливости. Ай, блин, кушкин, кушкин. Ай. Перемчить на вершину башни, ага, ну. Тогда так делаем. Оттуда куда-то я уже забрался, ага. Доберись до верха башни, до верха башни. Понимаете? И надо, чтобы я добрался до верха башни, так. Я собираю всю свою Суперсилу в кулак. Суперсилу, которая не снялась даже моему отцу. Так, ладно. Сейчас. Так, стоп. 10 секунд. Не могу туда подняться, я тогда попробую это по быстрому перемещению. Так. Да куда куда я уже добрался? Ага, пожалуйста. И побыстрее. Да тут куда куда я уже добрался? Ей переместиться наверх башни. Это не на самый верх, это на верхотуру, куда я добрался уже.